Друзья мои, всем салют, это Ярманович. После покупки Galaxy S23 у меня понеслась душа в рай. И мне дико сильно захотелось еще протестить компактный флагман от Xiaomi. Xiaomi 13 сегодня ко мне пожаловал. Купил я его за собственные бабки, ни у кого на обзор не выклянчивал, хотя, честно говоря, хотелось бы, но не было такой возможности. С другой стороны, как я вам всегда говорю, что когда ты покупаешь за свои кровные, ты совершенно по-другому оцениваешь мобилу. Заказать хотел сначала на AliExpress, потом почесал репу и понимаю, что это только будет через месяц. Xiaomi за это, ну, придет, а в смысле посылка Xiaomi за это время успеет еще что-нибудь выкатить, актуальность теряется, а тестить уже надо сейчас. Показывал на Авито, прям сразу полностью никаких э, этот магазин не предоставлял Авито доставок, ничего, прям сразу полностью нужно было предоплачивать. Вам не советую так делать, как говорится, все на свой страх и риск, но отзывов прочитал много. Тут такие надписи, внимание, контроль, повреждение ленты свидетельствуют о попытке вскрытия упаковки. Камеру вырубай нахуй. За три сотки с деком доехала. Так, а дальше идет пакет, это что, это фирма, это пакет. ой ой ой ой ой ой ой ой Короче, я не знаю, блин, потом скажете, что это реклама, а потом будете спрашивать, где заказывал. Давайте вот так вот, чтобы было по чесноку, короче, заказывал, вот в таком вот магазине, но это его не полное название, я думаю, если будете на Алиэкспресс читать, то поймете, да? Может вот такой вот логотип там еще увидите. Короче, вот так вот, чтобы это не было никакой рекламы. Мне не то, что жалко, просто, блин, кто-то подумает, что ага, купил он за собственные бабки. Хотя здесь есть чек. Блин, красавцы, пацаны. Слушайте, еще и с чеком все мне это дело оформили. Короче, вот мне что вышло. 55 тысяч рублей за всю эту красоту. Я долго думал, что делает с версией. Значит, она и там, и там 256 гигабайт накопитель. Но разница в оперативке. Либо 8, либо 12, хотел сказать 256. Либо 8, либо 12. Ну, что-то подумал, почесал репу, стоит ли переплачивать 4000 рублей. Ну его нахер. Давайте возьму 8. Тем более, все-таки, по большей части, я его беру для контента, для обзора. То есть, мне, в первую очередь, именно интересен контент. А там уже посмотрим. Может быть, станет моим основным телефоном. Это надо будет еще посмотреть, протестить. Короче, год гарантии есть такой... Путевый товарный чек, слушайте, нормально все, все нормально, единственное, что поставил, чтобы телефон был внутри, Скрываем пломбы, версия, значит, 8.256, и мне дико сильно понравился цвет Flora Grid, ну, короче, просто зеленый, ой, блин, ну, синий уже видел, похоже, что-то где-то было, черный я вообще никогда не рассматриваю, а зеленый. Блин, это вообще слабость моя, зеленые цвета, особенно у Xiaomi, я что-то не припомню вообще зеленых смартфонов. Так, все понятно, не будем здесь застрять внимание, чехол есть в комплекте, стандартный, у флагмана есть чехол, да, кстати, вот, пожалуйста, вот на этом стоит застрять внимание, у флагмана есть чехол. Вы понимаете прекрасно, кому стоит приветы передавать, там уже такой список нормальный. Так, ну и дальше, вот такой вот он красавец. Оооо, oh, щит, придется походу, что красиво оторвется, вот, блин, вот эти экологичные упаковки, они перестали нормально открываться, все, счастливо, значит, лейка здесь из э, интересностей, да, лейка, это главное, что в 13 линейке, значит, э, Snap 8 Gen 2, ну, хотя, наверное, Snap джен 2 может поспорить 8 Gen 2 с лейкой, 120 Гц и 67-ваттная зарядка. Всего лишь, да, после Poco F4 GT за, сколько, 400 баксов, где 120-ваттная зарядка. Здесь всего лишь 67. Ага, ну вот он, собственно говоря, зеленый наш слоник. Блин, ну, кстати, вот на картинках химичат они там. На картинках зеленый цвет смотрится немножечко по-другому. В реале это смотрится... Ну так скажем, прям серым отдает, да? Прям, ну далеко до зеленого. У меня есть зеленый телефон, я вам могу потом показать. Но это далеко до зеленого. Слушайте, но, блин, слушайте, такое вот прям ощущение непривычное. Это Xiaomi и это флагман. Я сто лет не держал флагмана Xiaomi. Сто лет. Последний раз это был, наверное, Xiaomi 11T Pro. Блин, кайф, металл. Руку холодит, сзади стекло, блок камеры очень приятный. Ну и понятное дело, что это такой э, плитковидный дизайн. То есть, ну прям вот привет всем возможным айфонам 14, 14 Pro. Короче, все! Я распаковал, я счастлив, телефон приехал, ухожу на тесты. Прошло две недели с момента распаковки, за это время я успел сгонять в Астрахань на воблу, засушить себе всю вот эту вот физиономию, обгореть даже в нескольких местах, привести вам сочных фотокарточек, которые вот как бы проверяют камеру Xiaomi прям в реальной жизни, порой в непростых условиях, чтобы вы сразу понимали. Ну и две недели эти я также был еще озадачен одним важным вопросом. Можно ли... В 2023 году, ну или вообще неважно в каком году, отдавать за смартфон Xiaomi 55 тысяч рублей, как сделал я, или 70-80 тысяч рублей, как делают многие, которые покупают у нашего ритейлера. Вот на все эти вопросы и на все эти задачи будут ответы прямо сейчас. Погнали! Начнем разбор полетов с цвета. Помните, это Flora Green, которую я заказывал, за которую я охотился? Как-то не особо сильно меня впечатлило при распаковке. Я тогда посетовал, что, возможно, это все-таки искусственное освещение, и поэтому так не играет. Значит, выбрался я на рыбалку, и вам так скажу, что прям конкретно поменял свое мнение по поводу этого цвета. Но только при хорошем солнечном дне, вот так скажу. Что зеленый раскрывается, и действительно в нем становится больше зеленых тонов, чем серых, вот как при искусственном да, освещении. Но при этом, блин, получается, тебе надо ходить желательно без чехла. И тебе надо не вылезать из с улицы, чтобы тебе прям вот конкретно заходил тот самый зеленый. Значит, при вот таком искусственном освещении я ставлю... Свое мнение прежнее, что он смотрится скучнее, чем его, так скажем, другие цвета. Синий есть вариант, черный есть вариант. Ну вот прям синий, мне кажется, отлично залетит и на улице, отлично залетит и уже в помещении. Эргономика. Здесь тоже стоит уделить ей внимание. Ну, нереально круто он лежит в руке. Это вот прям по-флагмански. Это вот прям, так скажем, по канонам 2022-2023 года, когда рубленые торцы, они четко тебе врезаются в ладонь, но при этом не создают никакого дискомфорта. Металлическая рамочка, приятное стекло сзади, никуда он ничего не перевешивает, четко, залетает тебе в руку, и самое главное, у тебя есть возможность дотянуться практически до любой области экрана. Это на самом деле победа, это заслуга дисплея э, с диагональю и 6,3 с небольшим дюйма. То есть вот именно такая диагональ в данный момент, мне кажется, оптимальная. Пара слов по поводу цены. С того момента, как я его заказал на Авито, прошло уже больше трех недель, много воды утекло, и на Алиэкспресс наконец-таки появился адекватный ценник, Меньше 55 тысяч рублей за версию 8.256, то есть абсолютно такую же, как у меня. О всех подобных скидках, акциях и предложениях я сообщаю в своем Телеграм-канале. Ссылка будет в описании под роликом, либо просто пишите в поиске Телега Романовича. И потом в комментариях вот эти вот халивары не разводите. А откуда ты взял такой ценник? Я видел 80 тысяч рублей в ДНС. Вот, на Телегу подпишитесь и будете знать, откуда я такие ценники беру. Сканер отпечатка пальца работает шустро и идеально, то есть, ну, в целом, да, до сих пор сканер отпечатка пальца в дисплее, значит, является таким своеобразным мерилом между флагманами. Здесь никаких проблем нет, конечно же, какой-нибудь Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 в этом плане позавидует. Что касается Amoled, -ки. здесь она максимально сочная, запас яркости, в принципе, есть, не слепнешь ты совершенно никоим образом на солнце. Но при этом, конечно, нужно будет максималку крутить. Здесь, как мне кажется, яркости больше, чем на условном OnePlus 11. Там стоит, по-моему, AMOLED E4, если мне не изменяет память. Здесь у нас уже стоит другая амалетка. Также большой праздник для свидетелей ШИМ. Здесь есть DC Dimming. То есть вот не стали как-то кочевряжиться Xiaomi. Взяли сюда, засунули DC диминг Вот по хардкору, по старому правда, заметьте, да, у меня стоит обычный режим, то есть я его даже не включал, этот 10 на но максимальной яркости этого шима нет. Ну вот, давай попробуем вот так вот снизить. Ага, да, небольшой шимчик появился. А вот если мы вот так поставим, да, как обычные люди, не как я... Так, ну то есть практически тоже шима не видно, ну и на максимальной яркости не шимит. Выбираем устранение мерцания, ну и соответственно вот так вот мы с вами переходим. И уже никакого шима здесь абсолютно не наблюдается, поэтому кто переживает за свои глаза, Xiaomi 13, в отличие от Galaxy S23 условно или OnePlus 11, можно брать смело. Это один из самых не шимящих флагманов. В 2023 году. Всевозможные HDR10+, поддерживаются, Dolby Vision и так далее. Все здесь есть. Дисплей, короче, на передовом уровне. Единственный момент, что здесь максимальное разрешение это Full HD+. То есть никаким образом здесь ничего не регулируется. Там до 2К как-то там расширится, до Quad HD так называемого. Здесь не получится, хотя, например, на его конкуренте в OnePlus 11 такая возможность имеется. Углы обзора на уровне вообще нет никаких вопросов. Ну, то есть, как бы, да, это вот под такими углами, может быть, там чуть-чуть картинка темнеет, но никаких радужных эффектов не наблюдается. Это обычная стандартная история для амалетки. Короче, амалетка здесь на уровне. И на самом деле под соусом флагманским. Никаких вопросов здесь дисплею вообще совершенно быть не может. Двигаемся мы с вами дальше. Залетаем в антуту, Посмотрим, что здесь по железу. Провел я также тротлинг тест Сейчас и на него посмотрим. Значит, при максимальной производительности, а такой режим можно включить в настройках, Значит, в разделе питания Он выбивает 200, миллион точнее 287 тысяч попугаев В последнем Antutu Смотрим на разбивку По CPU 284 тысячи По гпу 564 тысячи Ну и дальше, соответственно, вы видите Все остальные показатели По температуре 27 градусов Это у нас с вами отправная точка Телефон лежал перед тестом Antutu на столе Может быть, с часик 2, то есть ничего я с ним не делал Поэтому вот настолько он был холодно ну и соответственно мы с вами поймали конечный результат 37 градусов, это еще раз напоминаю на максимально производительном режиме, то есть если мы с вами не включаем режим производительности, то где-то плюс-минус на градус небольшим будет температура, может быть на градуса 2 будет температура ниже. Для топового процессора Snapdragon 8 Gen 2, на самом деле показатель 37 градусов, это ничто. Чтобы вы понимали, да, все предыдущие топовые снэпы, включая еще непозабытого позабытого на самом деле снэпа 3.8, они все были в Антуту на уровне там 41-42 градуса, как нехер просто делать. Snapdragon 8 Gen 2 это реально флагманский. Чип здорового человека, то есть наконец-таки его обуздали. Да, мы еще с вами поговорим в дальнейшем об играх, что там происходит, но в целом даже вот в синтетических тестах он себя очень-очень хорошо показывает. Троттлинг тест. Ну, конечно, таким графиком только людей пугать, потенциальных покупателей этого смартфона, да? Прям вот в видео, представляете? Там или в Эльдорадо, или в ДНС продается консультант подходит к тем, кто рассматривает там как-то лапает Xiaomi 13 или у него что-то про это спросили и он такой говорит, а вот знаете, я просто вот так вот вам положу этот результат, подумайте, минут так 10-15 это касается вашего телефона и тут же потенциальный покупатель просто сверкая пятками из магазина убежал, потому что ну страшные на самом деле, да, здесь показатели, но давайте с вами вот с холодной головой со всем этим делом разберемся, 473, у нас максимальное значение, ну начинали, понятное дело, как всегда, за здравие. Тест, кстати, у меня 60-минутный и 100 потоков было. Начинали за здравие, потом уже начали переходить вот такую вот салатовую зону, здесь потом уже и желтая начала подключаться, и все это на самом деле было недолго, а потом мы уходим просто в глухой оранжевый цвет, в глухую оранжевую зону, такую, я даже сказал, не то что оранжевую, перекрестная, с красным значение. Да, кстати, вот где-то примерно вот так вот это происходит. То есть даже больше красного здесь уже преобладает. Значит, среднее значение 307, минимальное значение 269. Что я думаю по поводу этого всего? Смотрите, какая история. Любой топовый чип, неважно, это э, Snap 8, 3 восьмерки, да, самый горячий. Snap 7 Gen 1, который тоже припекал конкретно задницы а, там, Snap 7 Gen 1+, который уже стал получше и переехали, они тогда на другую завод, TSMC. Значит, ну и, соответственно, не важно ли это Snap 8 Gen 2, они все будут показывать в тротлинге понятное дело, вот такие вот адские горки, особенно, когда ты ставишь значение... На 60, то есть тест проводишь на 60 минут. Другой разговор, как этот чип себя ведет в обычной повседневной жизни. Все, что я вам выше перечистил, включая Snap 3.8 и Snap 8 Gen 1, они в обычной повседневной жизни тебе такую попа боль делали. Это касалось и игрушек, они там выносили голову прям конкретно, крелись, я не знаю, зашел в Genshin Impact через 2-3 минуты, он уже тебе начинает прижигать руки. Вот, они и в обычной повседневной жизни, когда там записывал кружочки в Телеграме, там, и истории, еще какие-то, ну, такие, да, затратные вещи, хоть, казалось бы, как бы ты не а, крипту там добывал, но вот такие затратные, энергозатратные вещи, которые нагружают так или иначе проц, они там грелись. Здесь же этот чип в обычной повседневной жизни не греется. Кружочки там, в Телеграме, еще что-то записываешь, не греется. Записываешь мид видос там, 4К, 60 FPS там 20 минут, например, ничего тоже здесь не греет. То есть себя прекрасно ведут, то есть этого тротлинга ты в обычной жизни не видишь. Хотя, я еще раз говорю, картина максимально удручающая. Значит, единственное, где ты его можешь зацепить более-менее как-то, это в игрушках. Касаемо игрушек. Поставил герчин Impact ввалил максимально возможные настройки, 60 FPS и первые 20 минут, может быть 20 с небольшим, Полет отличный. Такое ощущение, что ты с Бадуна плывешь по максимально холодной реке, наслаждаешься жизнью и весь мир крутится вокруг тебя. То есть это вот графика, ну вот наисочнейшая. Ну вот просто песня какая-то. Но потом проходят вот эти вот 20 минут счастья, может быть там 22, 23. И ты такой, пау, подожди, а что такое случилось? То есть ты первый момент не понимаешь, а потом, ага, плавность изменилась. То есть почему-то отваливаются 60 FPS, то есть у тебя становится, ну что-то в районе там 30-35 FPS, ну то есть прям ощутимо вот эта вот мякоть, которая была до этого, она прям затвердела, задубела. И знаете, самое интересное в том, что ты не понимаешь откуда все вот эти вот происходят вещи, потому что симптомов к тому, что чтобы сейчас в данный момент у тебя отвалили 60 FPS, Никаких не было. Если мы даже с вами берем температуру, максимально, что мне удалось из него выжать, это где-то что-то в районе 49-50 градусов. Центрального процессора, чтобы вы понимали Это ничто по сравнению С предыдущими поколениями Снэпа Снэп 3 восьмерки или Снэп Gen 1, это вот просто пыль У тех было ближе туда К 60 градусам, здесь более-менее Адекватная температура, По крышке Особо сильно нагрев не ощущается Даже касаемо, если яркости Мы с вами берем, да, она здесь просела Но она проседала не в первые Там 2, 3, 4, 5 минут Как это было на предыдущих Топовых чипах, здесь яркость проседает где-то плюс-минус по моим наблюдениям ближе к десятой минуте где-то вот такая ситуация, но она здесь проседает на самом деле, может не в два раза но в раза полтора точно то есть прям вот каких-то конкретных причин, по которым можно было вот так вот прям после двадцатой минуты от, э, отрубить 6, 60 FPS я не наблюдал, но, к сожалению, констатирую факт, что такая ситуация и такая история здесь происходит. При том, что важно, это не эпизодичный какой-то случай, это повторялось у меня два или три раза. То есть я специально делал большие катки, ситуация абсолютно одинаковая. Ну, там, может быть, за исключением, там, пары-тройки минут, что здесь после 20 а там после 20 на второй катке после 22-й минуты, например. Там, 23 Но... Итог один, что в пределах 25 минут вы точно потеряете свои 60 FPS. Звук здесь зачет, ну вот прям бальзам для ушей, такой объем, такой сок, ну прям матерый звук здесь, флагманом он железно, вот всем которым я тестировал в этом году, там Galaxy S23, OnePlus 11, ну соответственно всевозможные айфоны. Этим флагманом он прям железно не уступает. И мне смотрится, что даже некоторых флагманов он будет лучше. Но мы еще с вами полные сравнения с этими девайсами сделаем. Но за звук здесь вообще может не переживать. Прям полный паридос. Чувствуется этот Dolby Atmos. И самое главное, что не надо даже всех возможных вот этих вот надписей. By Harman и так далее. То есть здесь этого всего нет. Но при этом качает что надо. Пара слов по поводу оболочки. Классическая MIUI 14, которую мы с вами видели и на POCO, и на Redmi, и на самом деле флагманского, вот конкретно на Xiaomi 13 в оболочке. Ничего нет, за исключением, что, конечно же, на дистанции здесь обновлений должно прийти больше. То есть здесь Android, скорее всего, раза два вам еще прилетит, свеженький, новенький. MIUI 16 или даже 17 сюда подъедет. Да, поддержка у флагманов дольше. Но вот по базовым функциям это плюс-минус то же самое. За исключением, опять же, мелких деталей, таких как, например, вот смотрите, да, заходим. Можно сделать так, чтобы у иконок не показывался текст. То есть, что это за конкретное приложение. И смотреть, как это на самом деле эффектно смотрится. Это прям так достаточно свежо. Слушайте, и прям по-другому девайс заиграл. Вот это вот мне история понравилась. Но опять же, чтобы вы понимали, на Xiaomi 13 Lite, то есть на лайтовом флагмане, тоже такая штука доступна. Опять же, получается, все-таки есть какие-то небольшие косметические изменения, Конкретно для флагманской линейки. Из фишек у девайса можно отметить реверсивную зарядку. Заходим вот сюда, в верхнюю шторку, выбираем ее... Соглашаемся, ну и, соответственно, после этого девайс может заряжать другие устройства, которые поддерживают беспроводную зарядку. Достаточно просто на заднюю крышку сюда положить смартфон. У Самсунга это давненько реализовано, у Xiaomi, честно говоря, у флагманов не знаю. Но наверняка это не первый смартфон, который делается с реверсивной зарядкой. Ну и также еще сюда завезли полную защиту от воды, наконец-таки. Вот это вот впервые, до этого все какие-то были такие полумеры. В отношении защиты от воды. Сейчас же она строго сертифицирована. То есть с этим, с этим девайсом можно спокойно э, идти в брод, Я не знаю, переплывать реку. Главное, чтобы он у вас где-то там на середине реки не выпал. А так он полностью водонепроницаемый. Что опять же говорит о том, что Xiaomi 13 это прям-таки полноценный флагман. Наконец-то без компромиссов. Камера. Давайте начнем с функционала, а потом уже перейдем к реальным тестам. Есть ли что-то здесь в приложении, вот прям с флагманским размахом? Лейка есть, понятное дело, что в среднебюджетниках лейки нет. И у лейки здесь, кстати, два режимчика. Лейка Vibrand и лейка Authentic. То есть вибренд это более такие ядерные, соч... ну не ядерные, сочные такие прям цвета насыщенные, а Authentic это более такие спокойные тона, такое ощущение, что вы как-то играетесь там с зеркалочкой своей, да, с различными объективами, как-то вот пытаетесь заигрывать с профессиональным фото, так скажем. Значит, идем дальше. Портретик. Здесь у нас есть различные, опять же, режимы. Скорее всего, завезенные отлейки, насколько я понимаю. Кстати, на портретах тоже доступна вот эта вот конфигурация лейки. Либо яркие, насыщенные цвета, либо более спокойные тона. Видосы. Здесь у нас максимально 8К, но только 24 FPS, чтобы вы понимали, да? 4К 60 FPS понятное дело, поддерживается. Одновременно работает и оптическая, и электронная стабилизация. Есть усиленная стабилизация. Ну и, соответственно, есть уже дальше про-стабилизация. И там, и там а, будет доступно Full HD 30 FPS. Да, вот даже если просто усиленная стабилизация. Ну да, тоже Full HD 30 FPS. К сожалению, 60 FPS не завезли. Здесь, да, Samsung Galaxy S23 не дотягивает. Ну и главное мое расстройство, это на самом деле фронталка. А, к сожалению, Full HD 30, мать его, FPS. На флагмане. В 2023 году основной модуль Xiaomi 13 стоит от Sony, а именно IMX 800, но мы все с вами ждали IMX хотя бы 890, который стоит у OnePlus 11. -ого. Помните, One OnePlus 11 костерили за то, что поставили им 890, мол типа, ну это не по-флагмански, это как-то слабовато, вы что OnePlus, типа, но здесь Sony... Вообще не чу... Sony, господи, Xiaomi вообще не чураются и ставят 800 серию. Этот модуль я лично видел один раз на Honor 70. Ничем он там не запомнился. Возможно, конечно же, это все дело в Honor. И у них херовая оптимизация, что действительно так оно и есть. По крайней мере, в среднебюджетниках, ну так слабенько по камере они выдают. И здесь Xiaomi сотворили чудо. И мы сейчас с вами посмотрим, хотя бы кого я обманываю, я уже посмотрел... Вы сейчас глянете и давайте все это дело обсудим. но в целом камера меня порадовала я еще в восторг у себя в телеге выражал что мол смотрите что я там наснимал на природе какая красота Использовал еще и телевичок, вот эти вот капли на палаточке, на шатре подснимал. Короче, очень прикольная история, но все это справедливо, пока ты находишься вот в хорошем таком освещении. Вот прям вот тупо типа, солнечный день, там краски выжимает, все хорошо. Что, в принципе, опять же, зачастую так и происходит на, встреч, на всех среднебюджетниках. Как только ты перемещаешься, где вот чуть-чуть вот темновато, как-то вот не хватает света, он уже начинает кочевряжиться. Ну, а если мы с вами берем вообще полностью темноту, да, вот прям там, когда надо включать режим ночь, то здесь, конечно, беда прям конкретно настигает этот флагманский базовый девайс. Режим ночь, по крайней мере, на стоковом приложении, которое здесь есть, камера у Xiaomi, но чё-то как-то вот прям, так скажем, тяжеловато вывозит историю. Есть девайсы, которые гораздо интереснее справляются с режимом ночи. И у них, вот знаете, на алгоритмах, то есть вот на уровне программном вывозится фотография вот прям максимально. То есть, например, там те же самые, со, о, Sony, господи, Samsung Galaxy S23. Вот он этими алгоритмами вытаскивает эту тьму. OnePlus 11 тоже неплохо себя в ночи показывал, недавно как бы еще вот обзор выйдет Vivo X90 Pro, тоже себя неплохо в ночи показывает, хотя там тоже есть определенные вопросы. Здесь Xiaomi 13 я смело могу поставить вот из этих мною протестированных флагманов в плане ночной съемки на последнее место не везет, вот к сожалению, не вывозит все это дерьмо. Я впервые вижу, как коровы переплывают реку. Я всегда думал, как они оказываются вот на той стороне. А вот именно так. Офигеть, она в свой рост. Понимает, что она может перейти здесь. И погнали. Кстати, заодно и покажу вам, как снимает сеоми 13. Хороший такой, яркий. Хотел сказать, солнечный день, яркое солнечное утро. Вот они. Вот они кто следующий переплывать Тебе роста не хватит, ты куда собрался? Не, смотри, пошел Несмотря на свой клиренс, пошел Все, та уже на том берегу У меня вот такой вот остров здесь остается И я на нем С утра чили с коровами Ну что, малый Рванешь? Видосы зачет, 4К, 60 FPS, фокусировочка работает отлично, самое главное, за что я переживал, все, да, вот покинула эта проблема китайские девайсы, это стабилизация, хотя нет, на вамплассе 11 она еще делает голову, там вот какие-то есть такие странные рывки, роллинг шаттер так называемый, здесь никаких проблем нет, то есть я прям снимал полноценный обзор, нашего лагеря, как мы там обитаем, наш вот этот вот весь быт рыбацкий. Выходил у меня ролик, четырехминутный, Прям сразу заливал на YouTube без всяких обработок. На втором канале, ссылка будет в описании, зайдите и тест вот прям живой, можете посмотреть, так скажем, в полный профиль. Фронталка. Фронталка меня конкретно расстроила. Это мало того, что видосы пишутся всего лишь Full HD 30 FPS, мать его, это просто безобразие. Так еще и в целом фотографии ну настолько невнятные, настолько блеклые. То есть вот здесь фронталку вот прям вырезали откуда-то из среднебюджетника за 20 тысяч рублей, за 25 из какого-нибудь Poco X5 Pro и сюда пиздрячили. Констатирую вам факт, что спустя 4 года примерно, да, как я не тестировал основные флагманы Xiaomi, они на самом деле конкретно так Поднабрали, они прям хорошо поднабрали. Это шикарная эргономики. Слушайте, как он лежит в руке благородно. Здесь классный шикарный дисплей. Здесь вам дают 256 гигабайт накопитель за 100... 100 за 100... <с> за 55 тысяч рублей. Понятное дело, сейчас можно долго рассуждать на тему того, что типа, да он не стоит в официальных продажах 75 тысяч рублей. У официалов он стоит 80, там в DNS какой-нибудь 75. Ну не надо там брать. Надо брать в адекватных местах, потому что такие смартфоны как раз-таки покупаются, ну, явно не у официала. Потому что уже за 80 тысяч рублей можно взять совершенно иной смартфон. А вот за 55 тысяч рублей, это прям вообще отличное будет предложение. Здесь стоит хороший прот Snap 8 Gen 2. Отлично себя показывают в повседневной жизни, не греется в повседневной жизни. Даже в играх себя отлично чувствуют. Есть какие-то вот такие вопросы к нему в плане Genshin Impact. Но возможно еще, спустя, еще хочу снять видос, спустя месяц использования, возможно как-то эта ситуация решится. Посмотрим, может быть, Game Turbo стоит подключить, когда начинается вроде какое-то там снижение. Здесь наконец-таки завезли полную защиту от воды. О, здесь отличный звук. Блин, шикарно он себя показал. Хорошая съемка видео, да, это как раз-таки если э, брать э, вот эту отправную точку мою Xiaomi Mi 9, например, там, или Mi 10 последний, который я тестировал, и вот э, сюда мы э, подходим к Xiaomi 13, наконец-таки съемка видео здесь на уровне айфонов, Samsung, последних моделей, хорошая классная стабилизация, леечка. Uh, есть здесь у нас такая прекрасная, которая поработала с камерами. В принципе, для ценового сегмента 50-60 тысяч рублей очень недурно он себя показывает. Хотя, в принципе, могли бы мы с вами здесь ожидать чуть-чуть другие модули. Ну и, наконец-таки, у него все в порядке с автономностью. Кстати, это тот флагман, который вам не будет делать голову uh, в течение дня. То есть вы его зарядили... С утра ушли, вечером поставили на зарядку. Это вот из положительных моментов. Теперь, что касается уже другой колокольни. Не моих эмоций от флагманов, а вот в целом, если мы с вами смотрим по рынку. Смотрите, из конкурентов у нас в данный момент Galaxy S23. Он есть у меня. Мы с вами сделаем полноценное сравнение. Вот прям уже оно готовится, фотографии делал, когда на рыбалку ездили различные там условия. Света и так далее, и так далее Времени суток, там сложные такие условия Обязательно будет тест Но мы видим, что и здесь есть преимущество И у Galaxy S23 Очень серьезные преимущества Пока в данный момент не выглядит Xiaomi 13 лидером да Есть также еще конкурент OnePlus 11 Uh, у того тоже есть свои нюансики, с ним тоже хочется сделать сравнение. Xiaomi 13 в целом выглядит на фоне него поинтереснее, но по некоторым моментам ему будет проигрывать. То есть, получается, здесь нешуточная борьба в этом ценовом сегменте разворачивается, но самое, что меня порадовало, это то, что Xiaomi... В этом целом сегменте не ударили в грязь лицом и себя показали с реально хорошей стороны. Пишите ваше мнение в комментариях, крайне интересно будет почитать владельцы, если такие попадут на этот видос, а по-любому попадут. Дайте знать, как он вам и из чего вы выбирали и почему к нему пришли. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании на лучшую цену этого девайса Не надо брать у официалов законский ценник, возьмите по адекватной цене Ну и ссылка на мою телегу тоже в описании под роликом Там я выкладываю самые лучшие предложения На этом сегодня и все, все давайте красавцы, пока!